на греблю становится модным сейчас вот они все на гребле все становятся на гребле давайте давайте мои красавцы все на гребле Вчера этот пепельный оторвался у меня. Я думал, его сокол съел. Но нет, оказывается, живой. О, сизый вышел молодой. Это бусы уже бурагозят. Уже рвется в небо. Давай, давай, давай. давай, давай. Спускайтесь. Спускайтесь, спускайтесь. Спускайтесь. И чубатенькая у меня, которая грибет бусы без остановки. еще один маленький челкаренок, и вот еще сверху один челкаренок ситик. Вот еще два последних вышли. Ух, ух, ух. вот такие вот дела. Космоны бусы гусы вообще не могут слетать, боятся слетать, чем уже... Они уже заканчивается, они начинают в греб уходить. Надо локнули нарезать. Вот Чертаренок спустился. Вон он, он какой. Вот, раз, два, три, четыре, пять. Пять Вот еще один. Дайте мне ч коря сходят. Люди кротят. Ой, ого. Где чокарь? Начинает скиваться. Иди хорошо начинает. Где челкарь? О, вот один. Вот один. Поехали. Опа, молодец, хорошо, хорошо. Опа, молодцы, молодцы. Последние сиреневые доходят, уже начинает. Начинают. жучка мне еще нравится. Молоденькая тоже начинает отрываться. Будет, по-моему, убить очень хорошо. Ни на кого не смотрит сама по себе. можно гонять. хорошо, хорошо. я молодюша пойдет, я молодюша пойдет. все молодцы. еще один. У меня. ух ты, из хвоста. я не понял, кто ему вырвал хвост. вот это, да? заявочка вот он черненький сюралисит ветер сегодня ужасный Вот он челкарь, вот он молодой, тоже пайгарить будет. Вот он, молодец, молодец, красавчик такой. Ну, хорошо, ножки еще не включают.